Всем доброго времени суток. С вами Тамхали. Советская ПТшка 9 уровня К-91 ПТ. Карта Монастырь, игрок Викник 75. Быстрая, шустрая, достаточно ПТ-шка, да, что позволяет ей даже вот, поехать сюда по центру. Неужели наверх будет пробираться? Здесь могут наказать, да, он тоже ПТ-шки с той стороны. Кстати, в этом бою их немного. Три штуки, но. Достаточно и одно иногда Да, mx 30 Такого точно не ожидал Со светляком-то разобрался, да а с пт уже Селенок не хватит Там еще светляк Светляк приехал, наверное, будет следующий В ангаре если вовремя не убежит Надо было попробовать Загуслить, еще сюда едет Т-34-3 Светляк решает Вернуться Не дает, не дает заехать Но при этом не пробивает да, вот как ситуация такая тяжелая. Вот как из нее выкрутиться? Бортом сейчас все-таки выползает, выползает К-91. Два раза Т-34 не пробил. Он там уже помощь подоспела в виде елки. Виде Сколько раз уже? Три раза Т-34 не смог пробить К-91. Ну, в клинч смысл стоять, да? Надо отъезжать, как-то пытаться. Нет, он так и простоял в клинче. Или хотя бы мог елку добрать, к примеру. И Т-44 мог успеть добрать. Нет, он что-то там пытался выцеливать у К-91. Тут по левому флангу. Все плохо. Противники идут наступление. Можно здесь понакидывать. Чуть-чуть прям левее возьми Было бы с пробитием Счет 4-3 Пока что все в принципе складывается Более-менее нормально Уже почти 4000 урона нанес К-91 Что там на правом фланге вроде Союзников больше потихоньку наступают Слева все наоборот Уничтожим последний союзник на левом фланге Ну что там Ксор прикроет а то сейчас доберутся до арты, и уже там может все пропасть. Счет 4-5. Что-то на правом тоже у них там не особо получается. Уничтожает Е-75. Противник, по-видимому, играет лучше. Да, хоть там и численный перевес. Ну, в принципе, перевес небольшой, да. Там две ПТшки в кустах сидят. И плюс два тяжа на горке. Ну вон, сейчас Як тигр там слева должен показаться. Нет, нет, нету прострела. Счет равный. 7-7. Это да что ж, прям застрял он вот не может между домов поместиться. Такое было бодрое начало, да, дальше как-то середину боя здесь ничего интересного не происходит, пострелять не в кого. Вот здесь была бы возможность 257-го, если бы вот не поехал он туда выцеливать наступающих с левого фланга. Ну здесь тоже, в принципе, наступающий с левого фланга. Ну, по 257-му мог бы точно пострелять. Так, да, Сор, что-то там вообще непонятно, что сделал. Как-то вообще бездарно там, по-моему, слился. Там есть такая хорошая позиция, да, камни, кусты, пожалуйста, там прячься, ныкайся. Тем более у тебя барабан, противник это тоже знает и будет более осторожен. Счет 8-9. 9-9. сравнивает Опять, пока здесь пытался позицию К-91 поменять, упустил возможность пострелять по 103-м. Столько упущенных возможностей. Вот. Практически без сведения, зато здесь удается попасть 257-го. И добрать следующим же выстрелом. Тут ягтик с полным запасом прочности. Судя по тому, что захват сбит Пробить удалось А, патовая ситуация. Там ПТшки в кустах сидят, тут ПТшка в кустах сидит. Ну да, там их две. Здесь дом не даст прострелить. счет 10-11. Сейчас там этот М4... М6, точнее, Y доберется, Уничтожит лору, скорее всего. Ёлка там пытается и активу зайти. Борта там не получится. Минус еще один союзник. Т-44 отправляется на покой. доигралась докаталась есть пробите еще 6 очков защиты 12 снарядов остался по 11 первом Прямо за несколько секунд до того, как К-91 уничтожил. Кого он там уничтожил? -то? Да, ст это это. название Лис СС-52. Был уничтожен последний союзник, увидел артиллерии. И совсем недолго К-91 был в одиночку против пятеры. Одно пробитие по Ягтигру. Тут хорошо есть, да, он где НЛД спрятать. Прям специально тут. Ну, в принципе, да, специально. И поставлено. На карте так и задумывается же всевозможные укрытия. Оп, делает выстрел, и успевает спрятаться. И добрать еще Як тигра. Самого опасного, да, противника на данный момент, но еще есть М6У, но он шотный, у него там прочности очень мало. На захвате, наверное, Т-103 стоит. Что пишет? ПТ сзади, блин. Кто это пишет? Зачем вот такая вот помощь, такие подсказки неправильные, да? Есть еще минус еще один противник. Ну что ж, остался шотный тяжелый танк. Оп, танкует. Где там чемодана? Шесть снарядов. Да шесть снарядов здесь с лихвой хватит. Я просто сотрю, да, в чат пишут. Один снаряд на М6. И на рту там еще пять штук останется. Че, убежал, убежал, вот страшилище. Не особо популярен, да, стал вот этот страшный танк, но это, наверное, тоже один из факторов. Для некоторых игроков очень важен внешний вид техники. Я, например, только из-за этого качать бы не хотел, какой бы он там имбой не был, но он, в принципе, он и... Не имба, да? Не то, что там вот этот, что у нас там, франзуз, десятка, сейчас. Вот там в чате, да, один пишет, едь, типа, ищи сначала уничтожай арту, потом будешь ТТ заниматься. Кто-то пишет, базу захватывай. Нет, не успеет. Блин, ну не отвлекайте у человека. Слились сами, молча, тихо. Наблюдайте. Подсказать можно только местоположение, да, к примеру, если где-то твой труп танк стоит. И это можно же там увидеть, если вдруг какая-то поломка произойдет. Ну, в смысле, поедет, да, там дерево, к примеру, кто-то повалит. Но этого никто не заметит, потому что если кто в бою и остался, они сейчас камера направлена на К-91, стопудово. Поэтому лучше молчать просто. Не надо там ничего писать. Вот, на захват встает. Кто это? Либо, ну, понятно, вариантов всего два. Может быть, арта. Может быть, страшилище. Что у него? Один бронебойный снаряд только? <свечес>. А, один бронебойный и пять фугасов. Ну, в принципе, все равно этого хватит. Даже если бронебойка не удастся пробить, потому что прочности у М6 очень мало. А вот он. Засвечивается М6, а при этом сам... Да и нет пробития. Пять фугасов в загашнике. Не, ну так снаряда уже там выцеливать лючки с такие дистанции нельзя тратить. Надо ехать уже наверняка. Прочность достаточно, надо идти в размен. Жертвовать каком-то каком количеством очков прочности. Или все пропало. Где арта? Вот вопрос. Что-то и чемоданов вот не видно, да, сейчас не летели. Даже с такой дистанции, да, попробуй, лечок там выцелил. Вон Нартана. Главное теперь с М6 разобраться. Что-то он какой-то контуженный немного, да? Даже не выстрелил ни разу. Что с М6 там? Он какой-то, не знаю, странный был. Осталось два снаряда. Здесь надо наверняка уже. Ошибка уже непростительна. Ну, хотя не простительна. Да, здесь, если что, к 91 слишком быстро. Можно и тараном, если что, было добрать. Ну, как есть, так есть. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.